В связи с Крыма, и ей было достаточно сложно выступать в связи с этой ситуацией, но она выступала весь этот год достойно на чемпионате мира, она заняла призовые места, у нее были медали, она не подвела команду, она не допустила никаких серьезных ошибок, поэтому каждый год он отличается чем-то. Жаль немножко Викторию Мазар, которая постоянно допускает много ошибок. К сожалению, и в прошлом году, когда и войны у нас не было, Виктория допускала ошибки, на чемпионатах мира подводила команду, и сейчас были ошибки. Но я надеюсь, что она все-таки перерастет, этот мой, мой момент и этап своей жизни, и начнет выступать более стабильно, и тогда у нее будут результаты намного выше, потому что все-таки второй номер и 15 места за десяткой – это немножко далековато для Украины, потому что такого раньше никогда не было. Молодежь подрастает. Элеонора Романова хорошо себя показывает на соревнованиях. Вот, на последнем в Уинсбурге в этапе гран-при она выступала. Заняла, по-моему, где-то шестое место. И я смотрела ее, любовалась ей, потому что ну, очень красивая девочка, хорошее исполнение, чистые ножки все, элементы красивые, предмет хорошо. Ну, в общем, есть потенциал у девочки. Мульмина Анастасия Анастасии есть тоже очень хорошие данные, но у нее... Те же проблемы, что и Виктория Мазур, поэтому мы ее не так часто видим, как Романову. Ну, очень много девочек подтянуло из других стран, Азербайджан. выступает теперь совсем другие девочки, не те, которые были раньше, потому что состав поменялся, и девочки сами азербайджанки, и они выступают, и ну, мне нравится, как их рост идет. Россия в этом году на мира. Мое мнение выступило очень достойно, потому что если сравнивать чемпионат мира в Киеве, который был в прошлом году, Мамун была пятая или шестая и допускала очень много ошибок. Было очень много потерь. То на этом чемпионате мира Мамун не допустила ни одной ошибки. Видископ спортивное видео.